Ну, дорогие друзья, будем спасать наше пушка. Вот у нас еще там вся опа. Попробуем сейчас его положить. Помаши лапы. Привет, скажи все. Я лазил по порасторокше. А у него шерсть такая. Это просто левушка. Давай ложись. Мяу, да, я знаю, мяу. Давай. Ой, господи, пух-пух. Тихо, тихо. Тихо, вот здесь только на пузе уберу. Не, мы его не уберем. Все, сел. Наш пух. Вы видите, какая это расторопша. Кто знаком с этим совсем. Ну, немножко повоевали. Но будем убирать. Потому что сам он языком вытащить не сможет. Говорят, не было у бабы хлопот, купила порося. Не было у меня забот. Развела котов. Не жалуйся, не жалуйся. Сейчас уберу здесь все. И все на этом будет. О! А ты что, хочешь, чтобы тело стригали, что ли? Можно подумать, прям тебе больно. Больно будет, когда языком будешь вытаскивать. Потерпи. Как известно, расторопша она уже отцвела, уже перемерзла, и уже вот семена одни. Все, все, все. Пух, а тебе надо, чтобы тебя еще двое рук держало. У, смотри, смотри, посыпалось, как хорошо. Сиди. Стыдно. Стыдно. Ты понимаешь, что стыдно? Я знаю, что больно. я что тебе больно? Там у тебя столько шерсти. О, нервничает. Дай вот эту большую вытащу. Даже лапа на меня сложил Ну что тебе не больно? Не надо. Надо. Надо, пух, надо. Надо, Вася. Да? Красота моя. Ну, в общем, дорогие наши подписчики, гости нашего канала, вот такие у нас проблемы. И самое главное, программа мартовских котов, наверное, выполнена у него. Может, больше не пойдет никуда. Лапки сложила. Давай я так подержу. а, -а, -а конечно, а, а Не я же лазила, ты. Подписывайтесь на наш канал. У нас всегда вот такие вот реальные, без накруток, события происходят. О, вытащили мы. Ну все, мы будем дальше продолжать. Ждем вас на нашем канале. Скажи всем привет. Привет от меня. Пушка.